Кстати, кто не будет обливаться того премию, когда вы не будете. вы что-то забыли, по-моему, Ты сначала покажешь? Водичка а зараза. Мы очень жалеем, что в кране, с которого мы наливали воду, в принципе нет горячей воды. Благодарим компанию Криптопро, которая вызвала нас на это состязание, мероприятие, флешмоб, который, перейдя на российскую землю, немножко видоизменился в лучшую сторону. Перечисляем деньги в фонд созидания и вызываем на... Ну как, вызываем на такое же мероприятие наших друзей коллег Компании Национальный удовлетворяющий центр Компании Электронный экспресс И компанию Академии информационных систем Желаем им, так же, как и мы, пройти это испытание И сделать что-то доброе в этом мире Начинаем потихонечку Сейчас, Серега, Подождите Раз, два, три Я жму воды. Раз, Раз, два, меняем. три.